Я мечтал увидеть землю С высоты полета птиц Я плетал там, где я не был Где гримас не видно лиц Где не чувствую я боли Там, где с склоком вопреки Несмотря на тягость доли Те, что по сердцу близки Проживают год от году, дорогие старики, Где не чувствую я боли, там, где с глоком вопреки, Не смотря на тягость доли, те, что по сердцу близки, Проживают год от году, дорогие старики. Подарил бы я вам много, собирая про запас. Все, что встретил я в дорогах, только лучшее для вас. Припадая на колено и держа в руке зарю, ту, что искренно, нетленно, я для вас ее дарю. Вас сердечно вдохновенно. Я за все благодарю, припадая на колено и держа в руке, зарю ту, что искренно, нетленно, я для вас ее дарю, Посердечно вдохновенно я за все благодарю, ваша память помнит много. Радость, боль, восторг, печали, То, что прожито в тревогах С ветром пусть уходит вдаль Пусть тепло вас согревает Та, что жизнь открыла нам Та, что вдруг свершилась в мае Нету места здесь словам Пусть тепло вас согревает что жизнь открыла нам, та, что вдруг свершилось в мае, нету места здесь слова, я с восторгом заявляю, за победу вам хвала, за победу вам хвала.